Приветствую, мои родные, мои любимые, и снова мы продолжаем прогноз, немножечко видоизмененный, тем не менее, будет он намного интереснее и еще более полезнее для вас. С вами Елена Дегурова, и, конечно же, мы рады вместе с вами идти к нашему общему счастью. Выстраивать мы будем наше взаимодействие таким образом, что по понедельникам я буду стараться записывать прогноз на неделю на, на, на моем канале в Твиттере, ой, простите, на моем канале в Телеграм будет ежедневный прогноз, аудиопрогноз без видео, где вы сможете более детально получать рекомендации на каждый день. Ссылка на мой канал в Телеграм будет под этим видео в YouTube и в соцсетях, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, чтобы быть в курсе. Много задают вопросов, как я создаю прогнозы, поэтому отвечу тоже в этом видео кратко, и потом перейдем к прогнозу. Дело в том, что я никогда не использую один инструмент, я использую все возможные инструменты, которые, которыми я владею. Это астрология, это нумерология, это универсология, это уникальная наука, которая объединяет в себе и цикличность, и первопричины, и а, ту же астрологию, нумерологию, то есть она объединяет очень многое в себе, и законы Вселенной в том числе, и, конечно же, а, в, самым основным, Параметром для диагностики является вибрационная диагностика дня или недели. Таким образом, я создаю общие прогнозы или создаю прогнозы индивидуальные, которые вы можете заказывать для себя, для бизнеса, для ситуации каких-либо. Еще очень важный момент ценности моих прогнозов, да, это не просто что будет. А просматривая, диагностируя неделю или день, я обращаю внимание на сильные стороны дня или недели, или месяца, да, на то, какой прогноз создаю, и на слабые стороны, и сразу вплетаю в свой прогноз рекомендации, которые... Простые, без ритуалики, без магии, без э, каких-то плясок с бубнами. Простые абсолютно рекомендации, которые вы, может быть, даже и не понимаете, что это э, смягчение каких-либо ситуаций. Тем не менее, так выстраивается вся моя работа и рекомендации клиентам в целом и в моих прогнозах. Я через определенные рекомендации усиливаю нужные моменты, чтобы вы шли в развитие, шли к своему счастью. И а, точно так же вплетаю некоторые рекомендации, которые будут смягчать или совершенно уводить вас от неприятных моментов. А, просто я это не объясняю, не гружу ваши а, светлые мозги и не засоряю их лишней информацией. Вот таким образом у меня выстраиваются прогнозы. Я надеюсь, ответила, потому что вопросов было много. Итак, прогноз на неделю по понедельникам будет в YouTube, а ежедневные прогнозы, они тоже состоят из двух частей. Общая диагностика дня и по сферам жизни, вот это два направления, которые я делаю, они будут на моем канале в телеграм поэтому подписывайтесь на канал в youtube подписывайтесь на канал в телеграм делитесь с друзьями и будем все вместе счастливы ну что мои родные мне приятно сообщить что наконец-таки эта неделя пройдет под девизом новых начинаний и активных действий Новая неделя обещает раскрасить нашу жизнь самыми разными красками. Она станет даже краше, чем радуга, наверное, такая красивая, как весна у нас у многих уже за окном, особенно те, кто ближе к югу. На этой неделе будут и приятные и не очень приятные моменты, но я хотела бы, чтобы вы не называли их неприятными, это некий процесс оплата вперед за наше счастливое будущее, давайте это так называть, и будут, конечно же, очень радостные моменты, вибрации склоняют и к работе, и к творческому подходу, к делам, а затем заставляют работать, не поднимая головы, то есть такая неделя будет бурная, активная, в целом она намного будет лучше предыдущий, потому как ряд некоторых влияний уже прошел, и осталось, остались только небольшие отголоски, такой шлейф небольшой, да? Существенно меняются несколько показателей, которые открывают нам целый новый период, с чем я вас и поздравляю. Первое. На что обращаю внимание? Это сфера коммуникации, которая была у нас, ну, не так, как хотелось бы на, в прошлые недели. Да? И вот на этой неделе, наконец-таки, выплывает сфера коммуникации из тумана. Окончательно выплывает. И случится это, знаете, как тумана сядет, у нас 17 апреля. Общение оживится, оно станет более эмоциональным, но вместе с тем еще и возможно несколько конфликтным и здесь вы можете тоже посмотреть есть, чем конфликтнее у вас неделя тем в более низких вибрациях вы находитесь чем более приятная неделя для вас проходит тем в более высоких вибрациях вы находитесь я напоминаю что сервис исцеляющие вибрации помогает вам работать с подсознательными установками повышать вибрации и собственно говоря исполнять свои желания тоже ссылочка здесь будет под видео а, да, кстати, вот смотрите, а, я сказала, что кульминация, как бы закончится этот а, неприятный момент затуманенных коммуникаций 17 апреля, и вот особенно первые несколько дней, недели, да, поскольку не все, не все, не все могут быстро перестроиться, а, будет постоянно что-то перераспрашивать, упускать а, в рассуждениях, не видеть, не слышать, вот а, туман, да, в голове туман, и вот кстати, 17 апреля еще и бытовой травматизм может, может повыситься, поэтому начало недели понимайте, принимайте, что люди как в тумане, на них действуют звезды таким образом, что они немножечко ветреные, могут что-то упускать еще, и к концу недели они, в общем-то, будут уже более трезво, так скажем, воспринимать мир. И внимание, 17-го, бытовой травматизм повышается, поэтому желательно спланировать этот день заранее. А если предстоят какие-либо поездки или важные встречи, или подписание бумаг, отправка писем, вот продумайте каждый шаг, чтобы вы везде могли успеть, чтобы вы минимально касались каких-либо ну, травматизма, да, если вы плохо ездите за рулем, то постарайтесь поехать на общественном транспорте или на такси, если вы не уверены в себе, может быть, не занимайтесь домашними делами, которые могут привести к травматизму, да? вот более аккуратно. Большую часть недели, да прям с самого понедельника по четверг запросы у многих людей будут слишком раздутыми. Это коснется абсолютно всех и рядового человека, и руководителя компании, и заказчиков. Просто будет вот зашкаливать желание. У всех, разумеется, будут свои виды на происходящее. Однако больше всего интересовать будет всех оплата. Поэтому, если вы руководитель, постарайтесь выплатить своевременно оплату, чтобы у людей не раздулись желания излишне. Если вы что-то сами покупаете, обязательно проверяйте стоимость продукта и конечную цену. Ну не секрет, да, что во многих магазинах указана цена со скидкой, на самом деле скидка прошла, кстати, по закону потребителя вы имеете право приобрести продукцию по той стоимости, которая указана на ценнике, пользуйтесь этим так же, как и мы. Если вы что-то продаете, следите за чеками, следите за сроками. А в противном случае придется ну, устранять некие неприятные последствия. А, ну, а зачем вам это устранять, если вы уже предупреждены? А примерно с пятницы как раз-таки вот начинаются те конфликтные дни, о которых я вам говорила. Общая атмосфера будет связана с тем, что Многие люди неконтролируемо уцепятся за откровенно странные идеи а более того, они попытаются немедленно притворить их в жизнь, да? то есть вибрации недели таковы, что мы действуем активно, стремительно, и поэтому, а, а у людей не у всех еще туман из головы выйдет, и вот это накладывается одно на другое, и получается, что какие-то странные идеи начнут притворять в жизнь, и, возможно, это именно в пятницу произойдет. А в субботу и воскресенье поднимутся темы, которых ранее... Ну, знаете, так старались избегать, старались не трогать, а, тоже если вы понимаете, что эта тема может быть конфликтная, либо не трогайте ее сами, либо постарайтесь ее завернуть и перевести разговор на, ну, на другой срок, хотя бы на новую неделю, Но чтобы эти разговоры у вас не проходили в пятницу, субботу и воскресенье. Особенно, что касается отношений любых, с родителями, с детьми, с партнерами, с коллегами, с руководителями, с вообще любые отношения, это будет самое слабое место. Не провоцируйте выяснение отношений, даже когда оно кажется конструктивным. Этого стоит на, не стоит на этой неделе делать. Любое неосторожное слово может сыграть злую шутку, и все рухнет, как карточный домик. Если вы понимаете, что либо человек, ну, не умеет промолчать, или там, ну, да не встречайтесь вы просто с ним. Не встречайтесь, разойдитесь, как в море корабли по разные стороны, проведите выходные порозень, чтобы не было у вас конфликтных ситуаций, они вам сейчас не нужны. Тем не менее, если такое все-таки случится, то знаете, оно должно было умереть, то есть, если все же в ваших отношениях, неважно какого они рода, случился конфликт, это вам знак, эта лошадь умерла, хватит ее оживлять. Расстаньтесь с этим человеком, с этим партнером, бизнес-партнером, неважно кто это, расставайтесь. Если удалось удержать хрупкое равновесие, то еще не время чему-то уходить из вашей жизни. То есть вот тоже для вас будет большой знак. Поругались, конфликт пошел, значит, либо он начал назревать, прям, знаете, как такой зрелый фурунку, значит, не ваше. Если все более-менее тихо, спокойно, значит, ваши продолжайте а, получать удовольствие от процесса жизни. Суббота. Суббота может быть неприятной не только из-за внешних нахлынувших эмоций, но и потому, что внезапно мнительность и ревность оказываются сильнее здравого смысла. О чем нам это говорит? Мнительность и ревность, о чем нам говорит? Да? Сразу такой не только рекомендация, но и понимание, что мы-то все идем с вами к осознанности, правильно, мои родные. А если вы кого-либо ревнуете, неважно, ребенка, коллегу, мужа, жену, это вам говорит о том, что у вас не хватает энергии на тот потенциал, который находится рядом с вами. Задумайтесь над этим. И вместо того, чтобы устраивать, устраивать кардибалеты ревности, эффективнее намного начать идти в развитие. Любая физнагрузка с намерением, любые, любая новизна с намерением, все делаем с намерением, то есть я иду и становлюсь еще более счастливой, я приседаю и становлюсь еще более счастливой, я иду в новизну, прыгаю с парашюта и становлюсь самой счастливой, особенно если не, об, не обделаюсь от страха и приземлюсь живая, точно, Стану самой счастливой или самым счастливым. То есть все делайте с намерением, что бы вы ни делали. И тогда у вас ваши на вибрации начнут повышаться, ваши, вас энергия начнет наполнять, вы начнете действовать, и ваша ревность, вы посмотрите, рассосется, как будто бы, знаете, растает, как лед. Еще такой момент может быть. Вместе с ревностью может прибавляться неконтролируемое желание выяснить любой вопрос прямой и директивной подачей. Этого вообще избегайте. Лучше направить, то есть понимаете, что вот энергия есть, вы ее не используете, и она начинает вас прессовать, и поэтому у вас ну то, как, как вы это называете, начинается колбасня. Лучше направить эту энергию в занятие активным видом спорта. Секс, Спорт, новизна, это то, куда вы можете направлять свою энергию. В частности, я не знаю, пробежка будет идеальным решением вот этой ситуации. А воскресенье одновременно еще и бурное и приятное. Его лучше провести активно, не засиживаясь дома. И чем активнее вы проведете воскресенье, тем лучше. Теперь пройдемся по а, разным сферам жизни, что касаемо воскресенья. Ой, воскресенье, простите, вообще все недели. А... Вообще вся неделя, она, она будет сильная, это сильное время, яркая весна, пик расцвета. Неделя будет проходить через полнолуние, которое состоится 19 апреля. И в этом периоде не только луна достигает своей вершины, но и многие желания легко исполняются. Процессы идут активно, конечно же, требуя много сил, внутреннего развития от людей и давая многое взамен. Это нас радует, поэтому чем активнее вы проведете эту неделю, и особенно выходные, тем больше вы получите, мои родные. Не просто так даю каждую рекомендацию. А главное, о чем следует помнить на этой неделе, достигнутые результаты, это только начало, мои родные. Это не окончание, это только открывается дверь к нашему новому пути. Не расслабляйтесь, не думайте, что вы достигли максимума. Наоборот, эта неделя ⁇ это прекрасный момент для начала чего-либо большого, серьезного дела, затягивать которое больше нет никаких оснований. Сейчас мы можем наконец-таки начать действовать. Конечно же, у каждого человека свои индивидуальные ритмы, поэтому я индивидуально рассчитываю начало дела, начало проекта, начало семейной жизни и так далее, и так далее, поэтому обращайтесь на консультации, мы сможем с вами рассчитать именно для вас вот самое удачное время. Потому что разные сферы деятельности, разные сферы жизни, это все влияет. И, конечно же, у каждого, у, каждого дела, ну, у каждого человека, у каждого дела свое начало. Но вот в общем и в целом энергии дня, энергии недели таковы. Что нас ждет в делах? В делах, в работе, несмотря на то, что это время начала новых дел, Будет немного, немало радости, много будет радости от завершения предыдущих дел. Но сосредоточиться все-таки следует на глобальных новых задачах. Думать о сиюминутных занятиях лучше потом. А сейчас хорошо бы, знаете как, вот сформировать некий каркас, фундамент для каких-либо значимых проектов. Важно сотрудничество и общее понимание взаимных интересов, польза должна быть для всех, а не только для того, кто это дело начинает. Люди с удовольствием делятся знаниями, делятся опытом, помогают друг другу и просят что-то взамен. Следует быть щедрыми, а тогда награда не заставит себя ждать, поэтому делитесь, помогайте друг другу, и этот энергообмен, он начнет действовать. Может быть, не этот человек или не сейчас, но обязательно кто-то или даже этот человек когда-то вам помогут, и вот этот энергообмен, он запустится, и не затягивайте никаких дел. На этой неделе крайне важно помнить наш принцип жизни, наш, это те, кто со мной уже давно занимаются, подумал Сделал. Выполняйте все максимально быстро, времени на движение очень мало, мои родные. Возможно, придется расстаться с какими-либо ресурсами, не жалейте. Как только вы начинаете цепляться, начинаете жалеть, у вас идут разрушения, вы потом пишете, Лена, боже, боже, я в ЖП, что мне делать, да расставайтесь вы с умершими лошадями, не оживляйте вы их из работы вас увольняют да порадуйтесь поставьте бутылку шампанского коробку конфет тех кто вас сократил уволил и скажите им спасибо и за спасибо за вашу новую жизнь ушел от вас мужчина или женщина да скажите спасибо за новую жизнь что наконец-таки у вас окончился этот период нервотрепки и вы можете начать новую жизнь закончился этот ад расставайтесь легко Благодарите за то, что что-то было с вами и легко расставайтесь. Все, что потрачено в этом периоде, так или иначе принесет удачу. Хотя даже не всегда так, как ну, можно это представить. То есть будет в любом случае наилучший вариант для вас в том мировоззрении отношений жизни, в тех вибрациях, в которых вы сейчас находитесь. Далее финансы. Что касается финансов, к ним... К ним на этой неделе следует относиться спокойно, не слишком задумываться о своих излишках или о дефиците, и даже не очень ожидая поступления каких-либо средств в этом периоде, все будет, и даже лучше, чем думаете, но немного позже. Просто вот как есть, чтобы вас не шквалило, не бомбило от радости получения чего-либо, это неготовность. Чтобы вас не бомбило от получения чего-либо, это тоже неготовность. Поэтому принимаем ванну такой, какая она есть. Все будет только немного позже. И более того, мои родные, чем спокойнее вы принимаете любые моменты, которые вы в данный момент называете плохими, тем лучше больше хорошего у вас будет в итоге, поэтому, знаете, как у меня девчонки, да, пишут, мы улыбаемся и машем, говорим спасибо. Что касается покупок, завалили очень много вопросами по покупкам, можно делать покупки на этой неделе, насколько это будет благоприятно, так вот, мои родные покупки сейчас хорошо делать не логикой, а душой, хотя, в принципе, мы, например, делаем всегда все покупки душой, а, то есть ваша задача, опять-таки, не эмоциями, мои родные, а, не на эмоциональном уровне, а именно состоянием, душой, что нравится, что хочется, что вас сделает счастливее. Такое и, и купится удачно, и использоваться будет на радость. Более того, еще один такой секрет. А некой астромагии, да, а, магия без магии, когда вы покупаете вещь, которая вам действительно нравится, которая действительно по душе, от которой вы получаете удовольствие, каждый раз, когда вы, ее, когда вы ею пользуетесь, она увеличивает ваше состояние счастья, точно так же и наоборот, когда вы а, сэкономили, купили какую-то ерундовину, которая не очень нравится, ну, ну, вроде как нужна, ну, ладно, купим сейчас похуже, а, то она каждый раз вам напоминает именно об этом состоянии, и, и она его увеличивает, поэтому а, всегда и особенно на этой неделе покупаем именно состоянием и душой, но не эмоцией и логикой. То же самое, а, то же, что сейчас покупается только из-за необходимости, вот надо, но не хотите, да, оно пользы вам не принесет. Опять-таки, эта рекомендация навсегда, и на эту неделю она очень остро-остро вам для вас важна. Что касаемо отношений. Состояние здесь и сейчас хорошо придерживаться в личных отношениях на этой неделе. Сейчас с человеком хорошо, он есть в вашей жизни, значит не стоит тревожиться о будущем. Снимайте лишнюю эмоциональную нагрузку на отношения, дав им возможность развиваться стихийно. Стихийно не в плане как стихийное бедствие, а просто самостоятельно. Действовать а, в личных отношениях тоже стоит более состоянием, нежели логикой, да, хотела сказать эмоционально, но эмоционально, наверное, это все же не то слово, потому что эмоционально можно и шашку на голову, и голову с плечи, правильно, поэтому именно состоянием, и вы задаете себе вопрос, это, этот человек здесь и сейчас меня делает счастливее, или это общение с кем-либо меня делает счастливее, Поэтому не логика, а именно состояние относительно отношений тоже очень важно на этой неделе. Вообще это период ярких свиданий, романтичных встреч, такого разжигания любовного огня. Наслаждайтесь, мои родные, и не думайте пока ни о чем. Все равно это будет бесполезно. Кстати, что касается новых значений, да, новых знакомств, они радости могут и не принести именно из-за желания что-то понять, а построить долгосрочные планы на человека которого знаешь там без году неделю не стройте сейчас никаких планов наблюдайте наблюдайте новые отношения наблюдайте, не, не рисуйте уже себе картинки, как вы через, сегодня вы только познакомились, и вы уже рисуете, что вы через 25 лет отметите серебряную свадьбу, не надо, когда будет, тогда будет, здесь и сейчас это важно во всех отношениях, и с коллегами, и с родителями, и с детьми, и с партнерами, со всеми, а вот отношения с врагами, сейчас здесь все будет зависеть от того, как именно вы хотите поступить, Рассчитывать придется только на свои силы, поэтому важно оценить их как можно точнее. И помните, мои родные, блю, месть это блюдо, которое едят холодным. Не забывайте это относительно тех людей, как, с которыми вы а, находитесь на, а, в общем-то, на лезвии ножа. Так, здоровье. Здоровье прекрасное но не без определенных рисков. Риски могут наблюдаться в области урологии, гинекологии, может наблюдаться воспаление мочеполовой сферы. Это, конечно, очень неприятно. Тем не менее, опять-таки, мои родные, это общий прогноз. Естественно, не у всех будут данные ситуации, те, кто уже пользуется сервисом исцеляющие вибрации на этой неделе вы можете послушать женские практики на в принципе там есть и для мужчин но ну, у нас большая аудитория женщин поэтому исцеляющие вибрации там где женское здоровье я очень рекомендую послушать на этой неделе данные практики для того чтобы Снизить вероятность а, проблем в этой сфере. Если а, все же у вас уже что-то образовалось или усилилось, тоже можете на консультацию. А, я провожу также исцеляющие сеансы индивидуальные на которых мы работаем с, определенным, с определенными сферами здоровья. Прежде чем взяться за сеансы, я сначала диагностирую, потом говорю, берусь я или нет, или даю какие-либо другие рекомендации. Я не Всевышняя, не Бог, к сожалению, как хотелось бы, да, не фея. Поэтому я смотрю, насколько я смогу помочь, чем я смогу помочь, и тогда мы с вами определяемся, идем мы на сеансы вместе или не идем. Да, хирургические операции, тоже задавали вопросы по хирургическим операциям, на этой неделе они проходят спокойно, здесь ничего нет экстраординарного, опять-таки, вот по здоровью я делаю индивидуальный прогноз, особенно, как, что касается операции, мы рассчитываем индивидуально, и я также веду вибрационное сопровождение, подготовку, сопровождения и после а, операционный период, а, поэтому тоже можете обращаться, а те, кто уже обращались, пишите в комментариях а, результаты, которые вы получили, я думаю, что всем будет а, ну, интересно вообще видеть результаты вибрационного исцеления, потому что это однозначно новый вид а, целительства, и а, интересно всегда людям, а кто же, что кто получил какие результаты а вы заикарите свои результаты поэтому не стесняйтесь пишите а, да знаете вот а, хирургические операции сказала вот еще применение лекарств может быть непредсказуемым или даже опасным внимательно проверяйте что вы пьете какой срок годности точно ли у вас нет аллергии на данное лекарство точно ли это та таблетка и не перепутали ли вам таблетку не специально могли нечаянно так скажем перепутать поэтому а, проверяйте уверены ли вы в том что не перепутали препарат это такая тенденция может быть на этой неделе и конечно же красота косметология и она очень стихийная на этой неделе а, можно стать а, как неземной красоты а можно себя изуродовать и придется потом долго лечиться например ну например аллергия может быть на препарат может быть ожог от какой-либо процедуры либо неудачно что-то сделают поэтому смотрите сами по себе насколько стоит вам на этой неделе идти к косметологу а может быть все же стоит переждать Стрижки позитивные и для состояния волос, потому что ваши волосы получат силу, будут хорошо лежать, будут легко укладываться, будут хорошо расти. И для состояния вашей энергетики, потому что на этой неделе стрижки снимают негативную энергию обид, укрепляют связь с космосом, но не каждый день. А с 15 по 18 апреля это позитивные дни стрижки, а 19 апреля нейтральный. А вот 20 и 21 апреля они будут ну, крайне негативными для стрижки волос. Эти дни отнимут у вас энергию и наоборот волосы будут ломаться, будут ну, быстрее какие-то секущиеся, может быть блеск потеряете. То есть ну, не, неблагоприятные дни для стрижки. Что касаемо свадеб на этой неделе, то они несут в себе стихию весны, нет какого-то общего вектора, все индивидуальное, зависит от каждой пары, кстати, я это тоже рассчитываю, и где лучше провести свадебную церемонию, мы рассчитываем формулу счастья для того, чтобы был, была семья счастливой, мы рассчитываем день, на когда лучше провести, но если у вас уже назначена свадьба, то ну, можно только сказать, что эта неделя усилит те тенденции, с какими люди вступают в брак. Так что перед свадьбой подумайте, что на самом деле вы чувствуете к будущей семейной жизни, к будущему партнеру. То есть э, семья, которая будет создана на этой неделе, она высветит все пятна на солнце и на солнце вы увидите, очень быстро увидите, кто есть кто и зачем. А, а детки, рожденные в это время, будут обладать очень сильной интуицией, но у них могут возникать проблемы в общении. Их необходимо учить правильно формулировать свои мысли, чтобы они не боялись высказываться. Очень важно деток, рожденных на этой неделе, приучать к тому, что они личность, чтобы они говорили свое мнение, ругать, знаете, мет, метод бутерброд, когда вы говорите что-то приятное ребенку, да, например, ты знаешь, ты у меня такой умница, ты у меня такой молодец, ты такой уже взрослый мальчик, то есть похвалили сначала, потом вы говорите, что вам не нравится, и вы говорите, ну ты знаешь, когда ты, я не знаю, там писишь в штанишке, разбрасываешь бумажки, когда ты не, не делаешь уроки, или балуешься в садике, или капризничаешь в магазине, а это так некрасиво выглядит, и вот вся твоя красота, то, что ты такой молодец, все это обрушается просто в один момент. И ты это все, все теряешь, всю эту красоту. Ты становишься как маленькая лялька, которая ведет себя очень-очень баловно. И дальше мы опять говорим что-то позитивное. Ты знаешь, я верю в то, что ты у меня большая умница или большая умница. В то, что ты понимаешь, что а, ты делаешь ну, что-то не очень хорошо. Поэтому давай мы с тобой договоримся, что ты больше так делать не будешь. И я знаю, я уверена, что ты Взрослый человечек, и ты понимаешь, о чем идет речь, что ты понимаешь, как это было плохо. То есть, когда вы будете с человеком с любым, с мужем, с ребенком, с коллегой, с подчиненным разговаривать, вот в этой форме бутерброда вы всегда услышите отклик от человека. Особенно вот ребенок, особенно мужчины очень хорошо поддаются. Вот, ну, да, в принципе, любой человек, любой человек живой, он хочет, а, по, понимая, чтобы его понимали, он хочет, чтобы его слышали. И не просто говорили: ты такой, ты секой, ты там, вот, редиска, да, последний, а чтобы человеку донесли. И когда вы говорите вот в определенном формате бутерброд, я это называю, да, это техника бутерброд из тренингового бизнеса, когда я была бизнес-тренером, мы, мы употребляли, использовали эту технику с подчиненными, и мы достигали хороших результатов, то есть это, этот бутерброд помогает всем, полезен всем, да. А, да, что я еще забыла, я забыла про поездки, про движение на этой неделе, потому что у меня очень много людей в сфере бизнеса консультируются, поэтому очень важны поездки, и, в общем-то, даже не из сферы бизнеса, тоже много людей путешествуют. Поездки на этой неделе будут открывать возможности для чего-то нового в широком смысле этого слова. Идет развитие в движении за счет новых впечатлений, новых людей, новых целей, новых знаний. Поэтому любые, абсолютно любые поездки, они вам благоприятны. Особенно, если вы направляетесь а, в тот город или в ту страну, где у вас есть формула счастья, вы можете активировать а, настолько свою удачу, я уж не говорю переехать, но даже если вы просто поедете в отпуск, на 2-3 дня на выходные поедете куда-либо там, где ваша формула счастья, вы не представляете, как начинает корректироваться ваша э, судьба, ваша жизнь. А формулы счастья я рассчитываю, а, как делаю краткий расчет по стране где просто показываю, какой город, формула счастья, формула несчастья, и в какой сфере жизни это у вас находится. И также делаю полный расчет, где я рассказываю, как, какая планета влияет, что вам принесет этот город, чего опасаться в этом городе, и так далее, и так далее. Поэтому, мои родные... Пожалуйста, обращайтесь за консультациями, рада буду вам помочь э, в любом формате, потому что инструментов в руках много, помочь могу в, общем, в огромном количестве вопросов в сфере отношений, финансов и здоровья. Обращайтесь и вместе будем становиться еще более счастливыми. Двигайтесь э, физически, двигайтесь ментально, двигайтесь и развивайтесь, радуйтесь каждому дню. Я желаю вам прекрасной недели. С вами была Елена Дегурова, прогноз на неделю, подписывайтесь на наш канал, если для вас он полезен, прогноз этот, то ставьте лайк, делайте максимальные репосты, и, конечно же, жду вас на моем канале в Телеграм, где я даю ежедневно прогноз на день с более четкими рекомендациями, ссылочка на канал будет под этим видео. Все, мои родные, нежно обнимаю всех в комментариях, пишите, обращайтесь я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока!